Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Дэн, так и она Axelius Games, мы продолжаем с вами играть в Poppy Playtime, вторая часть у нас, вторая часть, вторая глава, в общем мы сбежали от собаконожки, которая нас третировала, и нам, я так понимаю, нужно куда-то перебраться, и в данном случае вот в ту сторону. А, стоп. Так, теперь мне нужно этот мост повернуть, правильно? Чтобы он... По... Он встал ко мне, мы побежим к нему и побежим вот туда. Во вторую комнату. Я думаю, осталось немного. И, возможно, у нас это будет финалочка. А может и нет. А может и да. Что у нас тут? Мяу, мяу, мяу, мяу. Какая она хор... хорошенькая. Нифига себе А что мне надо сделать? У меня тут деталек не хватает Ага Поехали выше Все, мне нужна была только одна игрушка? Я так понял Ну все, я игрушку взял. Но мне так я понимаю, надо эту игрушку поставить куда-то, правильно? Так их взять нельзя. Только если они... Не... Ну, получается, я все правильно сделал. Я скинул себе на платформу две штуки. Ну, пошли обратно. Вон туда нужно поставить игрушку. Вон туда. Ну, давайте попробуем. Вот что-то мне кажется, что... Наверное, что-то не так все-таки я сделал. Быстрее, давай быстрее, давай быстрее Это было как в тот раз Когда мы, короче, с еще бегали Мы тоже взяли вот так вот игрушку О, все правильно сделал Но что-то мне подсказывает Ладно, не боимся, пойдем. Тут два прохода. Бля, как-то все слишком тихо стало. Очень тихо. И мне это не нравится. От слова совсем. Здесь закрыто. Туда нельзя, но ну, там прям реально хоррор-хоррор. Но подключение туда идет. И эти двери закрыты. Может я что-то упускаю? Ладно, пойдем обратно туда. Возможно, мы сейчас здесь в трансформатор-то подключимся, блядь. Сейчас сюда будет. Не, не бывает такая вот просто спокойная музыка. Найдем тут трансформатор и пойдем. А. О, блядь. То есть если я с первого раза не допрыгнул, все. Допрыгнул. Как туда забраться? А как мне быть? Мне ж нужно туда. Может, я неправильно сделал? Давай, это будет первый. А это будет второй. Опа. Правильно? Ну, теперь нужно ждать, пока я новую возьму. То есть, теперь мне нужно вот с этой рукой убегать туда. Правильно? Ну-ка, смотри. А если мы только на эту даем? Ничего не происходит. То есть, только на эту. Бля... Не долетел. Get up, samurai. Блин. А как так-то? Подожди. Все, я я на на на ловчился. Нет, не сюда. Сюда. Эту берем. Кажется, я хуйню какую-то сделал сейчас. Там, наверное, та дверь тоже открылась. Блять, я понял. Вс, я понял, понял, понял, понял, понял, понял, понял. Я понял, что надо делать. Бля, не та рука. Все происходит? Или у меня типа дверь там открылась? Все теперь какая-то музыка нехорошая. А, -а, -а! Какого хера? И что я здесь делаю? БАА! Сука! Да бись от меня! А, она считает. Пиздец Пиздец Куда бежать, что делать? Я не знаю куда, я просто бегу, блядь Надеюсь, я бегу правильно Я не знаю куда бежать Блять, что происходит? Почему фризит? Надеюсь, я бегу правильно. Но ну, это как с Ходеваги было в конце, блять, тоже крепота. Бегаешь в темноте, не понимаешь, что с тобой происходит, что ты делаешь. Ой, ну как обычно, блять. Ну почему какого хуя тут эти вот проходы темные? Заебись. Я не забрал фигурку Аааа блять Какого хрена почему так страшно <звы> Угу Красный и желтый Так, но ну, должна быть какая-то последовательность, да? А, там написаны провода. Подожди. Э -э -э первый красный, второй синий... Второй синий, третий зеленый. Красный, синий, зеленый, получается, желтый. Красный, синий, зеленый. И желтый. О! Что-то заработало. Блять, ну я уже готов, что она сейчас выпрыгнет, откуда эта мразь. Ну, как она меня напугала! Как она меня напугала, как она меня напугала, я просто высадился. А, блять! Я прям в нее прибежал. О, проснулся, взбодрился, обосрался. Ох. Хорошо. Но не, ну мамочка длинные ноги дает, как бы, просраться. Хорошо, но а куда тогда бежать, если она сейчас там появится? Назад, типа? Ну давай, вылазь. Я прям слышу, как эта мразь за мной там ползет. Блядь, а что делать? Блядь, нет, отстань! Сука, куда уходить-то, блядь, от нее? Так а что делать, понимаете? Я не могу ничего сделать. Блять, подожди, что-то хуйня. Мне, может, нужно было подтянуться там, а потом снимать? Надо смотреть пути отступления. Так, эта дверь все-таки работает. Видимо, я плохо проверил. Сейчас еще раз проверим. Под потолком что-нибудь есть? Под потолком ничего нету. А, а сейчас она не появилась А как так? А как так? Типа это шутка такая? Охуенные у тебя шутки Ой, я бы эту суку в печь Запихнул бы, блять А, детальки не хватает А почему-то она пропала же Да, все Только вот что я запустил Типа вот это? Что, блядь, происходит нахуй? А, подожди, я Ты Что за херня? Это не понимаю. Что должно заработать? Может игра забагалась? А почему ее нету? Она же должна быть. А, подожди-ка. Я взял детальку, которую куда-то нужно прифор. Понял. Ну погнали. Бля, опять какие-то темные коридоры, блядь. Сука, как ты меня бесишь, блядь, что там делаешь? Ой, мразь. Чего? На каком там языке вообще было написано? Как я должен был это прочитать? Это какой? Блядь, сначала? Сука, да ты издеваешься. Блять, тварь, ненавижу тебя Почему нельзя эту мразь туда запихнуть, чтобы сжечь ее? Чтобы она мне больше не мешала. Потому что, блядь, это как так вообще? Она постоянно просто вылазит и начинает меня трахать. Ну погнали. Погнали нахуй. Или так должно быть? А, так должно быть! Так должно быть, блядь, посмотри нахуй. Так должно быть. От нее нужно просто съебываться. Пошла нахуй. Блять, она, она все равно меня ловит. Так должно быть. Так должно быть. Это просто специально мне сделано, чтобы я, блядь, переигрывал, переигрывал, переигрывал, переигрывал, переигрывал, переигрывал, переигрывал, переигрывал. Им что, блядь, времени на геймплей не хватило, типа, не забыл, что другое придумать. Почему я должен просто и переигрывать, блядь, хуйню всякую. Бля, напугает и надо усращить, конечно, до усрачки. Сука, паутинная тварь. Ненавижу тебя. Просто ненавижу, блядь. Сколько можно? Почему нельзя ее туда запихнуть и просто сжечь? Так, ну я уже просто на таланте бегаю. Я не могу от нее убежать. То есть там, если она сейчас опять появится, мы что, опять будем переигрывать? Ну, блядь, какого члена соса ты там делаешь? Сука Какого хрена вообще происходит? Как я должен это проходить? Ладно, мы попробуем сейчас еще одну сделать. Мы попробуем залезть вон туда далеко. А, она нас сожжет нахуй, наверное, да? Или нет? И вот тут вот спрячемся от нее. Да? Мы спрячемся здесь от нее. И, возможно, она нас не достанет. Там же огня нету, правильно? Там огня нету. Вон, попробуем он туда сейчас залететь. От нее. Вон, она поползла. Поползла, тварь. Ну вот, видите, я мог просто спрятаться. И все, да, получается? Блядь. Короче, в каждой комнате есть место, в котором можно спрятаться. Да ты издеваешься, блядь, или что? Блять! О! Сука, почему такая жесть, блядь? Блять, она уже и там, и тут, и здесь. <рик> блять, какого хера, сука. Ой, блядь, вы что издеваетесь? Что за хуйня? Ох, блядь. Руки дрожат. Больная. Все, ладно. На спокойствие. Да открывай эту дверь, блядь. А -а -а -а. Смешно тебе, нахуй. А мне не смешно, потому что я не... Привет. А мне нихуя не смешно. А мне нихуя не смешно. А мне нихуя не смешно. Блядь, не долетел <смех> Смешно ей, блядь Ой, блядь, это лютая жесть просто Я не посмотрел наверх, что там есть этот турник Чтобы перелететь Выиграл себе немножко времени Все, ты уже не страшная. <связывая> С набитым ртом разговаривает. Дай пять. Дура. <связывая> Блять, какая задница, а, сука, что мне с ней делать-то? Ладно, надо подумать сейчас, с какого раза я могу это пройти и вклеить в ролик. Ладно, нет, я буду выкладывать полную версию. Так, ладно, секундочку. Ну что, поехали дальше? Поехали дальше. Мы пробуем еще раз. Пробуем еще раз. Погнали. Она уже не такая страшная, как хотела бы быть. Она уже не такая страшная, какой хотела бы быть. Да, она смеется, блядь, меня бросает в дрожь. Она такая прям, блядь, да. Я уже на таланте. Я уже на таланте. Бля, не долетел Я забываю, что нужно мышку отпускать Мышечку надо отпустить Мышку нужно просто отпустить и все будет хорошо Мы забудем смерть? Может быть мы забудем смерть? Здесь все по таймингу. Здесь все по таймингу происходит. Главное назад не смотреть, потому что я слышу, как она орет у меня. Блять! хи хи Хихихи, блять. Вот тебе и хи-хи. Они на мной издеваются просто. Вот и все, вот что они делают. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Не останавливаемся. Ох, сука. блять, у меня дрожь по всему телу. Просто адреналин валит. Просто так валит адреналин, что ой, блядь. Теперь после такого уже ничего не страшно. Я же отпустил руку, блядь. Какая попытка по счету? Посчитайте кто-нибудь там в комментариях какая-то по счету попытка. Попыт. Какой-то попыт по счету. Погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. Все. Мы просто с максимально спокойным видом Это все дело делаем Мы ничего не боимся Мы никого не боимся Нас-то пизда не пугает не пугает. Она нам ничего не делает Она просто Дай пять Дай пять Дай пять Дай пять Еще раз Молодец, девочка Молодец, девочка Молодец, девочка Поехали Отпустил Вот, видишь, я отпустил Отлично Куда дальше? Мы съебались успешно. Вроде бы как. Но это не точно. Блять, ну какого куя? Ах ты, сука! А, вот соси теперь. Давай-давай, тварь. Это что за рука? Это что за рука? Это еще не конец? Я думал, у нас главный злодей здесь. Но вылезла какая-то рука и забрала ее. Там, наверное... Блядь, что за фрезы? Там, наверное, рука была основная. Это основной злодей рука? Блядь, сейчас какая-нибудь очередная... Блядь, жопа будет. Просто. Потому что в этой игре не без этого. Опа, я вернулся на трейн station. Да? да, да, да, да, да, да, да, да. Там закрыто. Нельзя взять? А что надо делать? Четыре, один, два, три, четыре. Открылась дверь. We need to leave. то есть нам нужно уйти, правильно? Блядь, ну сейчас что-то будет, нахуй Нет, подожди, неужели? Ну там уже так долго дверь открывалась Трейн Единица должна быть синенькой. Двойка желтая. 4. А, стоп Вот так, вот в такой последовательности Теперь красная Красная Желтая, красная, синяя Нет? Нажать на клавиши Какие клавиши? А, я понял. А, один, два, три, четыре. Один, два, три. Ох, блядь, просто... Это пиздец, что я хочу сказать. А еще 6 декабря выходит Project Playtime. Бесплатная в Steam. И я думаю, мы нормально там повеселимся. А это что? Мне кажется, сейчас что тогда будет? Что тогда будет? Такой звук пропал. А, все, я, да я... So perfect. Perfect Она не может дать мне уйти? Time to think and reflect Time to figure out exactly what I would do free we'll set things right. Terrible things have happened But I know that whatever I need you to do you capable We will what is... Что случилось? Она не может дать мне уйти, типа, надо еще ей помочь, типа, я так понял. А ты не хотела уйти отсюда, разве? Мы что, все ниже и ниже едем? Ебать. Топ-тренд, я не могу его остановить. Могу. А его уже не остановить, походу. Плейкер. О, мы прошли. А что она так странно идет? Офигеть, вот это главище, я понимаю, просто. Я в таком шоте, в таком... Я, я так пугался, я так максим... Не просто пугался, я максимально пугался. Если вам понравилось видео...